Теперь к теме подземного транспорта. Напомню, в последний раз о развитии метро на самом высоком уровне говорили на совещании президента с губернаторами Петербурга и Ленинградской области. Тогда было отмечено, что система перегружена. Полтора миллиарда пассажиров в год перевозят общественный транспорт, половина приходится на метрополитен. Сейчас в Петербурге 72 станции, не первый год. Говорят о том, что нужно было ускориться и быстрее вводить новые. И вот в конце июля на встрече с главой государства прозвучало. Уже в 2024 году могут быть открыты 7 станций, при условии, что появятся дополнительные инвестиции. Если все подсчитать, то выйдет сумма в 200 с лишним миллиардов рублей. Планы грандиозные, суммы тоже, а вот времени не так уж и много. Что нужно сделать, чтобы все успеть, выясняла Людмила Бурим? 50 метров под землю. Сегодня на станцию метро Театральная попасть можно только в строительные люльки. И это надолго. Несмотря на то, что очертания подземного вестибюля уже угадываются, место для наземного все еще не согласовано. Ближайший выход на поверхность пока будет на Васильевском острове на станции Горный институт. Здесь наклонный ход для эскалаторов уже готов. А в начале лета рабочие приступили к обустройству станционных платформ. Именно через эту арку пассажиры метростанции «Горный институт» через несколько лет будут выходить с платформы к путям. Мы находимся на одной из самых завершенных станций Петербургской подземки. Горнопроходческие работы здесь выполнены на 85%. Казалось бы, осталось немного. И тем не менее, срок сдачи станции – декабрь 2024 года. К этому же времени городские власти планируют принять и остальные строящиеся станции метро. Их четыре. Уточненный план на ближайшие 12 лет выглядит так. Сейчас строят станции Путиловская и Казаковская. Высокая степень готовности у станции Театральный и Горный институт. До 2032 года хотят продлить на север зеленую и фиолетовую ветки. Это станция Богатырская, Каменка, Шуваловский проспект. А также коричневую ветку, Броневая, Заставская, Боровая и Каретная. Отдельным пунктом идет долгожданная станция Кудрово. Есть у города намерение довести ветку и дострельный, но полную программу до 2045 года пока не обнародовали. В масштабе Петербургского метро планы все равно выглядят наполеоновскими, ведь в городе освоение подземного пространства почти остановилось. Сроки отставания стройки новых станций эксперты оценивают в 20-30 лет. То, что 90-х годов, вот посмотрите, видите, как выглядит табличка. А это табличка, которую вот сегодня есть. Вот есть разница. На отдельных перегонах у нас условно говоря люди едут при наполняемости от 6 до восьми человек на квадратный метр, что в два-два с половиной раза превышает нормы, даже не по стандарту качества, а по строительным нормам проектирования метрополитена. То есть, так скажем, техническая норма, после которой, как правило, метрополитен ломается. Ситуация под землей критическая. Особенно это заметно на окраинах, где в последние годы выросли жилые микрорайоны, сравнимые с небольшими городами. Не секрет, что на синий, красный и оранжевый ветках вагоны битком уже на конечных, Так что новые станции и новые линии действительно необходимы. Но прогладывать их с такой же скоростью, как в Москве, мешает несколько проблем. Первое. Строительство пяти Метро намного дороже столичного. Экономисты оценивают один километр подземки в 10 миллиардов рублей. Сейчас на метростроение тратится не более 15 миллиардов в год. И за счет этого мы строим максимум две 2-3 станции по несколько лет. По много лет. Сейчас генсхема предусматривает выделение до 70 миллиардов. И тогда, вы сами понимаете, это увеличит сразу в 5 раз метростроение. Но насколько это реально, трудно сказать. Пока таких денег в городе нет. Эксперты говорят о необходимости привлечения средств и федерального бюджета, и частных инвестиций. Эта задача ляжет на руководство новой компании «Метрострой Северной столицы». Ее город создал совместно с одним из федеральных банков. Заключено между городом и втб -девелопмент акционерное соглашение, которое определяет права акционеров, утвержден бюджет общества. Правительством Санкт-Петербурга направлено предложение в правительство Российской Федерации о наделении статусом единственного исполнителя метростроя Северной столицы. И эти документы сейчас находятся на рассмотрении аппарата президента Российской Федерации. Это следствие второй очень важной проблемы. Основной подрядчик и строитель петербургского метрополитена, метрострой, уже несколько лет находится в процессе банкротства. Очередное слушание по этому вопросу должно состояться в последний день лета. Но как именно новая компания будет принимать дела, специалистов и активы, пока никто не знает. Дело в том, что мало забрать людей, надо еще иметь оборудование, которое... Тоже проблема, купить его невозможно, так как оно никем не производится, а старое забрать получится ли, я не знаю. Если строить по современным технологиям, то оборудование, которое было у старого метростроя, оно, во-первых, износилось, во-вторых, морально устарело, и его практически нету. Это не только щиты вот, высокотехнологичные, это и подъемные машины. И погрузочные, и так далее, и так далее, и так далее. Игроки рынка говорят, выстроить новую структуру, которая сможет нарастить обороты, это задача минимум лет на 10. Еще один аспект. Новая компания на 65% принадлежит государству. А значит, все закупки должна будет производить на конкурсной основе, что не может не замедлить все процессы. От проектирования до покупки напольной плитки. При этом сроки всевозможных согласований в Петербурге и так бьют рекорды. Чтобы открыть станцию через 12 лет, ее нужно уже начинать проектировать прямо сейчас, в этом году чтобы успеть через 12 лет сдать ее. В отличие от Москвы, где этот процесс значительно упрощен. У нас законопослушная власть. Все, она, власть наша говорит, все должно быть по закону. И поэтому у нас ничего нет. А у них все строится вне закона. Ведь у нас, пока мы не сделаем экспертизу проекта, uh -huh. мы не начнем даже не выйдем на площадке, даже колышки забить. А в Москве выходит на площадку в тот же день, когда решили строить. К тому же в Москве функции заказчика, проектировщика и исполнителя объединяет в себе одна компания. В Петербурге это разные юрлица. У нас получается так. Само метро планирует реально -метр гипротранс, ну или какой-то другой профильный институт. Перенос сетей планируют там ну, каких-то там третий благоустройство территории 4 какие-то подземные переходы, которые там где-то рядом 5 -й. Предполагается, что новый метрострой будет работать по московской схеме, а потому сможет ускориться согласование. Например, участков под новые станции, что немаловажно, ведь свободных земель, которые запланировали под метро еще в советское время, у города уже почти не осталось. Было благополучно продано господам коммерсантам вместо территории под сооружением метрополитена под вот всякое коммерческое строительство, что все-таки вместо этого будет найдено в осмысленном будущем решение. То есть там просто буквально нету места ни для вестибюлей, ни для входов, ни для шахт. И это еще одна проблема петербургской подземки. Многие годы у нас отсутствовало долгосрочное планирование. Сейчас эту ситуацию наконец начали исправлять. В ближайшее время город должен определиться, какие технологии применять, какие станции строить, а главное в каких местах. Поздно ли что-то менять? Не поздно, никогда не поздно. Знаете, как бы Лечиться даже никогда не поздно. И тяжело больных людей вытаскивают, ну, по крайней мере, продлевают им какую-то вот качественную жизнь. А у города, у которого такой огромный запас прочности, естественно, можно ситуацию поправить достаточно ну, радикально. Но этим надо заниматься. Вот если в купе наверстать отставание по проектному наделу, увеличить финансирование строительства метро, обеспечить ритмичное строительство, то эти цифры вполне реальны. Программу, которую сейчас представили до 2045 года, Года еще будут править и утвердят в начале следующего года. Эксперты настроены оптимистично. Если будет желание и финансирование, подземный вопрос в Петербурге действительно может сдвинуться с мертвой точки. Людмила Бурим, Евгений Раков, Вячеслав Раков, Роман Чуй, Роман Великосельский. Вести Петербург.